всем привет дорогие друзья с вами влад и сегодня мы будем продолжать проходить метро 2033 редукс сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита всем кто кушает а тех кто не кушает здесь что все покушать вкусняшки да мы продолжаем так кто там свистит? Кто то свистит? денег не будет У меня и так денег нет наверное кто-то тут реально ходит и свистит. Ч ⁇ за бред? <с> мы прошлый раз вроде бы тут уже перестрелка была. Блин. Но мы не убили, пуши не сохранилось ничего. Я убил. Я его убил. Я реально стрелял, в него вы убил. Все. Ч ⁇ он спрятался? Спугался, да? Все, рипнулся. А этот дебил еще прыгает, да? Что, пацаны? Вы сейчас сдохнете А, спрятался за все, не успел. Да прям в него. Есть он? А вон он спрятан. Вон он. На, нафиг, на. Все убил. Нет! Как они живучи такие? В прошлый раз я на Изи всех прострелял. Что вообще бессмертные какие-то все? Надо коллаж достать. А то все бессмертные какие-то. Так, ладно. С этой стороны кто-то есть? Вот, вроде бы и есть калаша тут еще сюда стреляет. а он забавался опять что ли бедняжка а все 0 да да меняй да ну, что -то бессмысленно Армейскими патронами а как пока а чё армейские патроны тут есть фига Ну я должен их затащить на Изи тогда. Не жарбейские патроны. Это вообще. А, типа, который... А ч ⁇ он вздох? Что им плохо стало, походу. все На Изи просто зачал. Ну, пикал. Он что-то там лазерки стреляет и чё Уго, куда ты отпрыгнул? Нормально нет? Мне кажется, что они до сих пор живы еще. Чего у них тут? У них патронов должно много быть. По сути. Ты же у них целый склад вроде бы. Вот он что-то мне, не, я туда не полез мне. Ой-ой. Блин, по-моему, я еще с теми не разобрался, тут уже побежал. О, теперь мне аптечка нужна. Вс. А там аптечка еще одна есть. Совсем дебилка. А он вообще в костюме там был. Ч он там светит? А он запахался реально? Чудом летает? Ч за баги? Вы чё, там колдуны что ли какие-то? что то летает? Я не приду сюда. Он колдун вообще? Ли волшебник вообще? А патронов, типа у меня много? Ну по потратил? А это растяжка? Да? Это растяжка походу? А где он уже он тут забавтся? Походу нет. Ч ⁇ он вс ⁇ уже сдох? Окей, тут нет. Блин, перелезть даже нельзя. Ну что за фигня? Ой. Патроны еще плюс один. Валяется просто. Так, там еще вроде бы еще аптечка, да? Где-то здесь было. Вот. Что ты делаешь, кипил что ли? Кидается он, блин, ножами. Ищите. Ну, я сейчас вас поубиваю, а потом ищите. Шукер, давай. Вы... Нифига, что они там творят. А, сверху, серьезно. Такой дебил. Еще птичку надо. А че противогасить что ли опять? А зачем? чует вообще. Это гранаты? Ну, ч, совсем долбои? Долбанулись. Граната не кидать мне гранатами. О, сверху! Вверху фигарить это. Что-то нету никого опять. что происходит у Нифига себе патронул. все сдох. А ч ⁇ прыгать не? А, я могу прыгать. Нет, короче, туда побегу и еще патроны возьму. Ну, Чтобы не тратить в будущем. Во, нормально, еще наберем. Там прохода, правда, нету. Конечно, печаль. 220. Офигеть! Вот какие... Офигеть, совсем... Как он тут оказался? Он вообще в другом месте был оказывается еще они до сих пор остались. Ч? Чем он тут сидит? Ч происходит? Вот чё... Что за бред? Все, я я короче бегу. Все, на прорыв не плевать. Я, я не хочу здесь оставаться долго. Плевать не на оружие. Да пускай какой будет. Я все равно всех поезд поубивал по сути наверное ч мне принципе париться ч отдыхаешь да ну отдыхай а все уже закончились окей 264 там два патрона вообще а как обычные патроны заряжаться а вот все обычные они с калаша походу стреляли. Нифига себе вы там прошаренные. Не, ну все, больше нет никого. Тут только одна дверь. Да вот и кого и притащил с собой, его нет, его Отвечай, гад. А, кого-то... Ч ⁇ происходит? У них тут боя. Ч ⁇ происходит? Нифига себе. Ч ⁇ происходит? Давай. Все, рипнулся, Артем. минус Артем, короче более о дед какой-то Можешь опустить свое оружие а чё с ним все хана ему ну блин на этого тоже застрелил печальный ожидаем финал для таких как все нормально нифигасе нет Немедленно покинуть? Немедленно эту... покинуть? Ну сам покидай. Уху, нормально. деньги. Я возвращаюсь к Тургеневской. К Тургеневской? Здесь... А я не хочу Тургеневской. Блажновато для моих старых костей. А, да? Ну для моих тоже, наверное. разумеется, можешь остаться. А нет, а да я иду. А чё сразу? Чё, меня кто-то застрелит тут? Так-то никого уже нету. О, нормально. Про... Правильное решение, он сказал. Призраки. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя я и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени. Когда я сражался с бандитами, Хан сказал мне, что я невиновен в гибели Бурбона. Да? А кто? А, ну он сам за кем Каким-то подрался. А кто там, кстати, был? Я это не понял но мне все равно было жаль моего первого напарника ну а чё он полез сам виноват что сдох а все дальше выхода уже нет куда ты пошел паутина что тут какой-то капец происходит Здесь никогда, никогда Это реально паутина и пауки тут сто процентов кто-то есть не чудовище не не точно паутина. есть а даже крыс нет обманываешь а ты мне старик мне так кажется нет чудовища ага, конечно а где они так все патроны везают, здесь кто подойди поближе к трубам и вслушайся. только не слушай слишком долго И ничего тут ничего нет так что то они все так странно идем открывай ворота я знаю этот туннель, а он знает меня. Да? Откуда? Как будто бы это его вали. сын, а не туннель. Это очень О, кто-то валяется, здорово. Сейчас все таки никто то не Но дошел остаться тут навеки. Змы должны обойти их. Ой, Силуэтом каким? Силуэтом каким? Ой, ну нафиг! Прикоснулся походу. А я не прикасался. Очень Это очень Блин. Каким сюлей там? А почему он? Может, а я нет? Какие-то странные. Что происходит? И смотри вперед. Мы не прикасайся к всего этом я не прикасается на самом не убивает а чё дома это? а это, это фигня Что происходит идем дальше Что происходит что-то мне не нравится туннель самый день я не хочу а сейчас можно прикасаться да? что странно то нельзя то А ну нафиг, я не хочу туда идти. Мужика, что-то коробка ударил. Просто что-то с неба прилетело. Ну капец. Ящики какие-то. Ой, патроны. Хотя не патроны, а деньги даже. А что тут делать? Мама, что тут пауки только? Идем, нет, че, идем, а что? Что-то испалил. А, да, надо было так сделать. Че запутанный такой тоннель? Я не хочу туда идти. Мужик, я тут остаюсь. Не страшно туда идти, реально. Что-то орут все блин. Мэм, это там едет кто-то? Чё происходит? Тут наркоманы какие-то живут. Прозрачный этот... Поезд? Это чё происходит? Свое раз, разом, а. Всё это... А, да? А я думаю, что за фигня происходит? А он оказывается, да? А, он ну, решил... ну просто вспоминать, да? Ч тут? тут? вообще какой-то какой-то свой мир происходит. Деревья растут. Ой. Да нет. А, блин, я думал, он пропал резко. Он мужик с заметкой. А какая там заметка? А он в жизни на моей памяти? А, понятно, все Очень а, интересно здесь. Че мы тут стоим? Тут Живала жесткая пизда, защитники все удерживают. И защитники все еще удерживают оборону. Да, только это призраки. За мной. но не отходи не на шаг. Что мне не страшно. Мне что-то не хочется идти. Сам иди вообще, этот отель. Ой, метро свой. А а что это за склинание? А Что-то мне реально не нравится а вс. Ла... Какая красная а, а, уже никого нету. и, и Офигенно. Почему бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного лично. Ч происходит? Асаная ве в а Тут заклинание вообще водил. Совсем. А, тут растяжка. Не, я не пойду, иди сам. Тут растяжка. Миром страшный повтори. Мы уничтожили, не только мы нереально сейчас. на и тонкую невидимую. Атомные взрывы испарили А ну да. Размещались Душа Душам некуда давать теперь, и даже после смерти человек остается в метро в этих трубах. В принципе, да, куда ему? Ну, либо, либо на поверхности, кто выбрался. Не обязательно, он что-то тут неправильно сказал. Крысы его съели да уже. Мужик, тебе. Да? мужик, тебе крысу съед уже. Башмак еще Что происходит? Нет, кстати, напоминает это место из.. Сталкера. Дьявол. Какой? Реально что-то мне это все не нравится. Ушли отсюда. Еще происходит. Так. О, здорово. Давай, стреливайся сам. Ну, нифига себе. Такое, здорово, мужик. Давно не виделись. я просто открыл эту штучку, и все, И повылазили эти дебилы. Опять. Что-то мне это реально не нравится все. Мужик такой ну, здоровый, такой испугался Но они походу недавно тут были. Хотя может нет, я не знаю тут Что тут? Ничего нет. Тут патрончики какие-то есть. Нет, ну ладно. Пошли тогда. <кх> тут ничего нету. Идем же. Ну идем же. Ну конечно. После такого я что-то уже не хочу идти никуда. Куда ты меня завел, мужик? Что ты вообще творишь? Завел какие-то дебри, блин. Я должен еще за ним идти. Офигеть можно. А как тут пройти? А. что Читай жирнее немножко для этих мест. Сосредоточься. Опять? Опять надо сосредотачиваться О, здорово Походу тут был, реально. Тут мутанта кто-то завалил. Тут все-таки людей бывают, да? идем давай ты чужие кто? кто при кто она метро опять это а искра буря ну и что ну и что ты мне сделаешь какая-то фигня иди отсюда нафиг все до свидания бай-бай ну и что ну до свидания, все, давай иди. Мы называем, называем это, 0. у нас новые болезни. А так в Сталкере тоже аномалии были. Оба. Сейчас гости придет Аномалия. Здорово. А туда пошел. Кого-то упила походу. Да, но на самом деле она не деле, не злее. Ну, скажем, огня все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать Всегда выводы. Теперь пойдем. Тут безопасно. Да конечно безопасно. Я вижу безопасно, он. По нему видно. Да, безопасно, смотри, он же просто отдыхает. Вообще безопасно, капец. И куда нам идти? Будь осторожен. Так тут же безопасно. Че такое? Безопасно, смотри, как безопасно. Вообще, смотри, вообще самое безопасное место в мире, вообще, я сказал бы так. здорово мужик, это походу он, он тут... Патрончики? Чего у них патронов нет, что ли? А тут просто лежит. А ну он же их ел, да? возвращаются. Я вижу. Им так тут. Им тут очень хорошо, кстати. А сам отстреливайся. Я патроны не хочу тратить просто. Отстреливайся. Тут пацаны ну, что-то тут монстры. А, не, не на меня не надо, нет. Иди нафиг отсюда. Вот. все вот так вот откинулся опять. Пошел туда нафиг, пришел нафиг. Давай, стреляй, я не буду. Все. Да сколько их тут вообще? Ну сам отстреливайся Фух, нормально, нормально, в принципе, каждый день такое происходит, я уже привык. Чем мужики у вас есть? Я не буду тратить патрон не, сам стреляй. это что? Камни тут. Будь на готове. Мешаться не стоит. Я, я, я не вмешиваюсь, он сам бежит. Опять эта фигня возвращается, да? Она на другую сторону решил. Ну они все сгорят. В аду. Ну, пускай горят, да. А, это точно на чили, смотри, этот на, э, отдыхает. Так оно и происходит. Живой пример. Да. А давай я тебя тоже так убью. Будет живой пример офигенный. А то только живой пример можешь приводить на людях и на монстрах. живодер какой-то. Старый. Куда нам? Куда-то побежал, блин. А чё тут? резину окей okay, поехали очень быстро я помню еще с первой серии очень быстро добрались одного чела правда убила но ничего страшного это будешь ты если что-то произойдет все поехали а, думаешь ли ты что-то полис тебе помочь или просто Вообще. больше не во что верить? Не знаю, мы помогут, не знаю. Сомневаюсь, конечно, что они бы мне помогут. О, опять тебе дебилы, да? Но ну, я уже привык. О, нормально, с ветерком поехать. Стоять! скоро мы прибудем на тургенскую которая народе называют проклятой она почти заброшена все кто мог сбежали оттуда спасать отбежалочных чудовищ а зачем мы туда идем ну какой-то реально поехавший дед ему только приключения надо ну, да ему же уже нечего делать тургеневская хан привел меня на тургеневскую проклятую станцию ее жители были обречены но пароль за выживание до последнего теперь мы будем бороться да? На выж... за выживание. Снова ну, я вижу, за... да. Не учи что не брать? Растяжки, блин, сейчас взорвется нафиг. А, реально-то... Вот. Сколько их откуда? Откуда они берутся? Как китайцы, реально? Очередная атака. Походу, да. да. Ох, нифига! Они Нормально. Выжил, а, вот... Откуда ползут чудовища? а я помню тургенев по у метро типа же можно выброс отсюда, слова да? но они не вернулись и взрыва не <звы> было <звы> а больше нам некого послать очень интересно. хочешь вы изменить постал. судьбу своей станции до да, а да. станции судьба... о начинается веселье пацаны стреляйте в них Как я должен пробраться один? Один! Тут никого больше не будет. Со мной никто не пойдет, потому что они дебилы. И даже стрелять не мог. Четыре чела не могут убить какого-то дебила. Одного. Который даже не может драться. Пошел на... Короче, побежали. Нет, не надо. Я, по-моему, патроны просто трачу. Э! А могут же какие-то напали на меня. А куда нам надо идти-то? Ой. Что-то бомбануло. А что подпаливать-то? А что подпаливать-то? Что подпаливать? Эту фигню подпаливать? Она не пускает меня. Что подпаливать? Мост? Мост подпаливать? А что подпаливать-то? Я не понял. Я что-то вообще не врубываюсь вообще. Что делать-то? Эй, попал! Офигеть, в смысле? А ч ⁇ они там? Сколько их тут вообще? Нет! Нет, я попал? Ну почему он косой? Реально, надо туннели спаливать. Подпаливай быстрее, иначе все, хана им будет. Беги! Все, подпаливай, беги. Беги отсюда нафиг. Беги, пацан, пацан беги! Ну все, в принципе, все, миссия выполнена. Наша. Беги быстрее. И ничего, взорвется нафиг, вс ⁇ О, нормально ой блин так или идем идем так а это что такое а это а вот как этим пользоваться нифига все получается да мы всех растащили все не, не будет больше сюда лезть ну и не надо ни не, тут быть все пошли Большое ну ты привел кое за, за маленькую станцию выиграна больше я не пойду я, нужен я, съед... не пойду. я нужен здесь. да Но так тут же никого никто не будет здесь, больше если ты все еще в полюс, да придется идти в вход Кузнецкого до Кузнецкого моста потом придется идти через станции принадлежащие а или красным или фашистам принадлежащие... что-то не страшно куда-то идти фашистам Но... тоже не очень хочу пойдем так ты тут же нужно а? чего-то парикам... да да очень интересно ты рассказываешь мне ста... они патроны нужны вообще больше чем это... твоя болтовня Кузнецком мосту. Да я туда не пойду, того, там же какое-то проклятие. Что-то ты почернел немножко. Что-то мне реально хреново. Сам иди туда. А, а почему мне было хреново, я не мог туда прийти? Ч тут вообще происходит? Что, это какое-то место для медитирования или что это? Храм надежды. Ну да, я так и знал. И что делать? Че, будем надеяться, что выживем? людьми. Людьми? А, а, ну да. Надо будет э, храм этого сделать. мы Сюда всех мутантов принести и пускай они людьми станут. Че, будем сидеть тут и медитировать? Или вспоминать? Че, реально? А, нет, открывай, открый. А, да? Открой эту фигню, я упаду нафиг отсюда. Ну, идеально ты придумал. Вот и все. Забирайся. Окей. А почему я без него это не мог сделать? Я тут хреновый умирал. Помни, все зависит от тебя, и только от тебя. А, до встречи, Артем, и удачи тебе. Спасибо. но ну, я думаю, что мне она кана будет. Кузнецкий мост. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из матери. Мастерских. Тут собирали большую часть оружия. Обра... А... Обращавшуюся в метро. Я искал ан... Андрея мастера, но он нашел меня первым. Андрея мастера. Какой Андрей мастер? А, вот он нашел тебя. Вот он, вон он, сидит. Не дождался тебя. И что тут происходит? что то там у вас замыкание электронное. Немножко. Что давай выпрыгивать? сюда. Та, неуклюжий. Даже выпрыгнуть нормально не может. Что это? ч то я крутанул, походу. Ладно. Давайте сюда. Так, сюда, да? Ой, чё нет? Вот тут. Нелем ходить. Ч ⁇ происходит? Стоит проход. Yeah! Я! Ну и ладно. Эй, Расслабься. Расслабься. Это человек. выключить А, не, ну да, тут уже не свет только свет человек ловить. ходит. Хотя не видел, что кто-то хотел. А где он? А вот они станция свободна, ну, окей, но все равно что-то мне не нравится. Но ты ну ты поосторожнее, тут станция у нас конечно свободная, но, но красные на за нами приглядывают. Постю по их агенты, это, это не паранойя парень, осторожность. А так, выражать. что держись по понял? Понял. Понял. Но мне все равно это не нравится. Просто Какой? А это просто, ну, понятно. И что дальше делать? Дальше идти? Мне все равно это не нравится. На, На станции, станции проводится проверка документов. Всем... Сейчас подойду. Их работу. Хорошо. Но ну, я не право... правоохранительный орган, но я буду выполнять работу. А. Ну да. Лицом к стене. да Отстойте, я а, я думал. я думал, у меня упуск. О, Так, а ты кто? Напарник. Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Блин. Ч, ладно, ладно, Я сам пойду. Походу все миссия фейлует. Опа, что такое? Стой, Так у меня есть... А -а -а -а. Беги, -и -и. молодец красавчик. А, -а, -а, -а беги. -и -и. Обяжали, -и -и -и. Я пеху быстрее тебя. А он сами не знает куда бежать. А меня тоже убили, да? Миссия Ф... А, у меня не было вариантов. А, был вариант. Что, реально можно было налево? А я что-то немножко тупанул. Заткни, Блин. Клоун. а ты, кто? Рыжий, а ты лун, сам лун? клоун. Надеюсь, видео понравилось. Хотите продолжение пятую серии туда? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте Всем пока-пока.